Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! Посмотрите, какая красота! И в ней ни грамма муки. Рекомендую всем, особенно, кому мучное противопоказано. Готовится такая вкуснятина 5 минут. Включайте духовку и начнем. В большой миске соединить яйца, творог, сахар, соль и крахмал. Всего лишь одну ложку. Я в этот десерт добавляю йогурт с лимонным вкусом. Он придает десерту приятную цитрусовую нотку. В этом его изюминка. Заменить йогурт можно нежирной сметаной. Все ингредиенты перебить блендером до получения жидкой однородной массы. Нужно убрать все крупинки творога. Если у вас нет силиконовой формы, то обычную лучше полностью застелить пергаментной бумагой. Вылить в форму всю смесь и пройтись деревянной шпажкой, чтобы выпустить лишний воздух. Выпекать десерт 40 минут при температуре 160 градусов. Готовый десерт будет еще немного живой внутри. Оставить его доходить в духовке. Полностью остывший чизкейк смазать йогуртом густой консистенции и украсить любой сезонной ягодой. Дегустировать можно сразу. Очень легкий и освежающий десерт. Пробуйте, готовьте! Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтоп!